Бывали ли когда-нибудь в Москве? Задумывались ли вы, сколько там живет по-настоящему коренных москвичей? Я думаю, и каждый из нас пытался определить по лицу проходящего мимо его человека, откуда он приехал в Москву. Довольно большое количество людей переезжает в другие города в поисках лучшей жизни. Особенно же это касается России, где разница в уровне жизни между административными центрами и маленькими провинциальными городками просто огромна. Ярким примером того, насколько сильна миграция в России, является наша столица. В московской агломерации живет практически 25 миллионов человек. Это почти пятая часть всего населения нашей огромной, самой большой в мире страны. Если посмотреть на административные центры республик и областей, там примерно такая же ситуация. Люди бегут в столицы своих республик в попытках найти свое счастье. Но некоторые люди идут дальше и переезжают в другие страны. В этом случае причины, побудившие человека к переезду, могут немножко отличаться. В Европе... Происходит примерно схожая ситуация, хотя и гораздо в меньших масштабах. Люди переезжают в другие страны Европейского Союза для работы или учебы. Но благо в Европейском Союзе граница открыта для трудовых мигрантов, и люди могут спокойно переезжать в другие страны без каких-либо проблем. Что же именно побуждает людей переезжать из своего родного города? Как именно они переезжают? Какие изменения испытывает человек после переезда? И в целом, как же нам все-таки относиться к этому? Стараемся разобраться в этом. Для этого я поговорил со своими друзьями, которые в какой-то момент своей жизни уехали из своего родного города. Некоторые из них любезно согласились помочь мне, дав небольшие интервью. Так почему же люди уезжают из своих родных городов в другие города? Обычно причина довольно прозаичная. Они просто не могут найти себя в своем родном городе и уезжает в другие города в поисках больших возможностей. То мой родной город и не город вовсе, а маленький провинциальный поселок посреди заснеженного леса. И, соответственно, все очень грустно с перспективами здесь. Не для моего уровня интересов. Мне бы здесь нечем было бы заниматься. И это на самом деле очень грустно, что люди не находят себя в родном городе, а ищут возможности для развития, для какой-то лучшей и большей жизни где-то в других городах. Проблемы с трудоустройством и, и недостатком качества высшего образования заставляют людей либо смириться с этим, либо уезжать вообще в другие города для поисков новых возможностей. Я совершенно не знала, как мне получить какую-то даже более-менее интересную мне специальность, потому что таких специальностей в наших вузах не было в Липецких. То В Липецке большие проблемы с трудоустройством. Это даже не обсуждается. Ну, то есть, понятная работа имеют только те, кто является родственником главы компании. В России это ощущается особенно остро, когда люди вынуждены либо уезжать на Вахту на север за большими деньгами, либо вообще уезжать в крупные города России и на совсем. Однако помимо этого, существует огромный спектр других причин, по которым люди уезжают жить в другие города. Обычно люди хотят либо жить самостоятельно, переезжая в другие места и обрывая контакт со всеми людьми, с которыми они были знакомы, либо им просто нравится переезжать и жить постоянно в новых для себя местах, либо же мне нравится климат, в котором они жили. Так как же именно люди уезжают в другие города? Обычно они либо находят работу, либо они поступают в университет. Но, конечно же, поступление в университет это основная причина, по которой люди переезжают в другие города. После окончания школы я поехал в соседний ближайший большой город учиться в университете, а затем. Логично, что я остался там дальше, и стал искать работу. В России, благодаря ЕГЭ, стало намного проще поступить в университет в другом городе, потому что им просто не нужно сдавать вступительные экзамены в другом городе. И в то же время, рынок труда стал намного более мобильным и доступным. И для этого достаточно просто зайти на, на тот же Headhunter и найти работу в другом городе и переехать. В отличие от того, как люди искали работу раньше, 20 лет назад и так далее. Так как же именно изменяется жизнь тех, кто все-таки решил переехать из своего родного города в другой город? В основном люди довольны и отмечают большое количество плюсов. Это и большинство возможностей, которые им открылись после переезда. Это и знакомство с большим количеством интересных для них людей. Это и участие в огромном количестве новых событий и каких-то ивентов, которые они посещают и заряжаются положительными эмоциями? Это лучший уровень жизни, само собой. выразительно ну, отличаться. Я переехал из полусельской среды, где все ну, грустнее с инфраструктурой, со, с развлечениями, магазинами, возможностями, буквально совсем. всем. Дал мне массу новых впечатлений, знакомства. Каждый день я знакомлюсь с разными людьми, с десятками людей. И он мне дал новые впечатления, потрясающую природу и потрясающий климат. Больше интересных людей. Все-таки в маленьком поселке ты варишься в одном сплошном людском сиропе. Не знаю, как это назвать. Однако некоторые люди отмечают изменения, которые довольно субъективны и не всегда поддаются объективной оценке. Например, близость города к красивой природе, хорошее расположение этого города и возможность путешествовать по близлежащим странам и городам. И особо уникальная атмосфера города, которая позволяет наслаждаться этим городом каждый день. I live uh, in the capital of Saxonia, in East Germany in Dresden, so we have uh, many events, and also with the... geographically it's nice because it's very close to Leipzig, it's another big city in Saxonia. Однако не все так гладко, как может показаться. Иначе бы уже, например, вся наша Россия переехала бы в Москву и оставила свои родные города превращаться в города-призраки. Большие города также очень сильно утомляют людей, заставляя их постоянно передвигаться от дома до работы, перемещаясь на большие расстояния, что очень сильно утомляет и заставляет проводить людей большую часть своей жизни именно в дороге. Расстояние иногда действительно меня нервирует, то есть то, что чтобы попасть куда-то нужно проехать довольно много. Я научилась использовать это время, но все равно иногда хочется оказаться где-то очень быстро, что было естественно возможно в моем родном городе, который был сравнительно небольшим. Большинство людей считают свой город красивым и по родному привлекательным, несмотря ни на что. Хочется сказать, что наш город он достаточно красив, он хорош, много хороших, позитивных и разных людей. Ну, и, конечно, тот факт, что в твоем родном городе остается твоя семья и твои бывшие коллеги и друзья, заставляют тебя скучать по этому городу и постоянно возвращаться туда. Это разрыв некоторых социальных связей. То есть я носом стал меньше видеться с родителями, которые остались в моем родном городе. Это люблю своих родителей, это для меня было тяжеловато в этом плане. of course, uh, I miss my friends and my family. Потому что, конечно, я всегда был хорошие отношения с моими друзьями из моего родного города И до сих пор есть, поэтому я не могу не видеть так часто Это же самое для моей семьи Сколько родному городу, мне кажется, присутствует у всех людей, кто когда-либо уехал из своего родного города И это основная причина, по которой люди остаются и не переезжают в другие города Даже если это сулит им больше возможностей и больше денег. например. Чувствуется, что вот весь тот социальный опыт какой-никакой был, пока я жил и рос в всем поселке, он мне тут никак не помогал. А в этом плане, конечно, было тяжело. Место проживания можно поменять всегда, но поменять свой родной город, в котором ты родился и вырос, невозможно. Он такой один на всю жизнь. В целом такая миграция хороша для общества, потому что люди, находясь в условиях, которые для них комфортны, работают и учатся намного эффективнее, если бы они остались, например, в своем родном городе. Однако такая миграция хороша только в том случае, если она взаимная. Например, тысяча человек переехала из Краснодара в Липецк, и тысяча же переехала из Липецка в Краснодар. Но, к сожалению, мы знаем, что в России это не так. В Европе же миграция более-менее обоюдная, и когда люди задаются вопросом, куда же все-таки переехать, их выбор не ограничен двумя-тремя городами. Потому что в любом городе в Европе можно жить и работать комфортно и спокойно, не чувствуя себя ущемленным и находясь полностью в своей тарелке К сожалению, люди, уезжая, оставляют свои родные города и не развивают их, и не приносят какую-то пользу. И вообще изначально все талантливые и медициозные люди с самого начала планируют уехать из своих городов в ту же Москву или в Санкт-Петербург. И в итоге в таких городах просто не остается людей, которые могли бы изменить этот город к лучшему и исправить все эти проблемы, которые в них есть. Я хотела переехать, потому что мне надоело то, что людям вокруг все равно, кого бы я не встретила. Им ничего не было нужно, они не хотели как-то меняться и улучшать пространство своей жизни. Они не хотели вообще делать что-то со своей жизнью. Те, кто хотели, они всегда уезжали, а те, кто остались, им было действительно безразлично вообще все. Можно обвинять таких людей, которые уехали, в том, что они перестали развивать свой город и, и, и оставили его на откуп судьбе. Но на самом деле причина-то кроется в другом. Это нефиктивные управленцы городов, районов, республик, областей. Именно они создают такие неблагоприятные условия, по которым которые просто толкают людей уехать из таких городов. Принимайте правильные решения на городских и региональных уровнях, делая города и населенные пункты намного более удобными и благоприятными для жизни людей. И принимайте эффективные решения на национальном уровне, дав, наконец, регионам свободу выбора и свободу принятия решений. В таком случае люди не будут убегать в Москву, а наоборот оставаться дома и приносить максимально эффективный вклад в развитие общества и своего города. Так что же делать, переезжать или нет? Здесь все полностью субъективно. Сможешь ли ты смириться с тем, что не сможешь в любой момент встретиться с родными тебе людьми? Получится ли тебе почувствовать себя комфортно в большом городе? Если да, и тебя привлекают новые возможности самореализации, то почему бы и не попробовать? Если же нет, то это не повод чувствовать себя апатичным человеком, не способным бросить себе вызов и строить новую жизнь в другом городе. Для некоторых плюсы других городов просто не прикрывают дискомфорт от проживания не в своем городе. Ответ на вопрос, стоит ли переезжать, всегда зависит от конкретного человека, и тут нет единого правильного ответа. Если ты живешь не в своем родном городе, будь счастлив, что у тебя есть родной город, куда ты можешь приехать и отдохнуть душой, и что в то же время у тебя есть место, где ты можешь чувствовать себя комфортно и раскрывать свой потенциал. Если же ты никуда не уезжал, то будь счастлив, что все твои друзья и родные всегда рядом. И у тебя есть возможность в любой момент посетить родные тебе места. Это всегда радостно, когда человек находит себя в своем родном городе и гармонично живет в нем, несмотря ни на что. Да и в целом, на самом деле, все это не важно. Не важно, где ты живешь. Главное, это быть окруженным людьми, с которыми тебе хочется жить и полноценно наслаждаться этой жизнью.